Пожалуй, каждый хоть раз хотел в совершенстве изучить английский или китайский язык. В Казанском федеральном университете такую возможность предоставляет Центр развития компетенций «Универсум плюс», который работает совместно с Институтом международных отношений, истории и востоковедения. По Центрам развития компетенции собраны 8 центров, которые уже работают более 10 и 20 лет, и 53 программы. Шапкой Центра развития компетенций они собраны относительно недавно. То есть Центру нашему около года, пока он, вернее не пока, а он входит в структуру института международных отношений. И с 15 февраля мы запускаем все свои образовательные программы. Прежде всего, это программа по иностранным языкам. Это английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, арабский, турецкий, японский. Универсум плюс подразумевает под собой не только изучение 10 самых различных языков, но и учебные центры. Среди них современная филология, туризм и гостеприимство и Центр социально-ориентированных программ. Стоит отметить, что, конечно же, всех интересует больше английский язык, так как он является Наш Центр английского языка предлагает широкий спектр образовательных программ, прежде всего ставшие уже традиционными программами переводчик в сфере персональной коммуникации и английский язык различных уровней. А также мы предлагаем новые программы, которые будут интересны широкому кругу наших слушателей. Это английский клуб с участием носителей английского языка, а также подготовка к сдаче международных тестов TOEFL и IELTS. Изучение иностранных языков ⁇ это возможность не только повысить свои навыки, но и познать культуру других народов. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.